Всем привет, друзья! Ну вот сегодня замечательная погодка стоит. Думаю, пройдемся вместе с вами. Покажем, какие у нас новости. Маленький, небольшой такой обзорчик. У курок еще грязно. Ну, все живы, здоровы, слава богу. Потому что в этом году болезнь у многих отсивала. Курей, ну, у нас слабо пропойны, прокапанные. Вот это наша семенка. Сейчас она зеленится. То есть она должна стать такая вот зеленая. Для чего? Во-первых, сохранность увеличится на 50-80%. А все остальное в Википедии. Ну или в комментариях я отвечу. Так, сруб стоит, но больше мы пока там ничего не делали. На вес еще 4 листа шифера я не закидывал. Ну, планирую сегодня сидеть. Привезти от родителей шифер. Ну а так, а вот так, а вот так. Бочки стоят. Не волнуйтесь, они уже наверх. Пусто. Здесь чуть-чуть Здесь выписывал 150 кг тратикали. Вот а это все уже пусто. Будем выписывать еще. Здесь я еще ничего не прорезал. А здесь я сделал небольшой такой вот выезд, как это говорится. Как говорится. Ну, сейчас все увидите, друзья. Так, зайдем в спинарник наш. А то писали люди, спрашивали. Так, пол-сухой. Только вот от э, кормушки, где находится корм. Вот немножко вода была, подтекала сюда, сюда и, отсюда, и сюда. А так здесь сухо. Э, до земли практически сантиметров 30. На балках лежат доски. Доски с поэтому не течет. Ну вот, это две свинки. Здесь я переделал. Раньше была здесь перегородка. Вот, То есть одна дверь, вторая дверь. Сделал одну загонку. Уже она увеличилась. По крайней мере, им здесь стало намного удобнее на ну, мясо он ничего практически не видит пока не открыешь ему уши закрыл уши все да э -э, дуркеша не хочет покрываться да дуркеша ну это еще маленькая девочка так вот эту девочку сегодня будем отнимать дай бог посмотрим а это дурачок наш мирок который не хочет работать совсем да ну и вот получается заходим с правой стороны загонка здесь загонка ну и здесь еще такая большая загоночка вот ну, так все на деревянных палах. пришлось открыть мне дополнительно окно было уже забито потому что с таким количеством свиней в таком помещении грубо говоря здесь 380 на 370 понимаете здесь небольшое помещение а свиней стоит жарковато так попилили мы дрова друзья. друзьям Возили вот, только что. вот так мы сложили свои дрова заметили вы наверное что мы их не кололи потому что у меня котел большой пропускная способность поэтому от ладоша сантиметров 15 залазит бревно по барабану с этой стороны мы забили такой заколотили получается обыкновенно досками старыми которые были проходы получаться здесь будет небольшой такой дровесник но без крыши ну, к сожалению, так. Так, идем дальше. На выходных у нас было небольшое ЧП, так как сегодня понедельник. Перед выходными я утеплил свой улик. Как вы можете обратить внимание, друзья, вот у нас дорога на Ореховку, там агрогородок. И вот здесь улик. И он как мишень был. Я его укрыл этим ну, утеплителем. Ой, господи, как он называется. Да и не как он называется. Ну, суть дела того, что вот укрыл вот таким утеплителем, и он стал как приманка. Суть дела такого, что в воскресенье утром пришел и к пчелам, а пчел-то практически и не было. Вот здесь такая была ловушка. Да, эффект, между прочим, супер. Бутылка обрезана, вороток. Вставлен туда. Посмотрите, сколько. Ой, радость. Короче, крышку кто-то из дураков сбросил, так как это был отводок, а не полноценная семья, на шесть рамок. Вот, это, вот это все длино. я тут что? Ой, а там у нас уже нету ничего, он уже пустой. Все. Пусто? Капуста. А, получается, что э -э, негодяи уроды. Сбросили крышку и достали этих шесть рамок. Там, получается, на одной был расплод, на двух был их мед частично еще не запечатанный. Но вот две рамки с этим с медом забрали. Вот здесь все валялось. О, видите, вытов все тут ночью. Семья была небольшая, поэтому они не боялись. Ну и боялись, но рискнули. Кто не риск, тот не пьет брожами. рискнули Мед эти две рамочки забрали, но все остальное разбросали. Разбросали. Вот еще пчелка, видите? Где-то тут летает. Ведь... Ну, бог им судья, я все равно сюда поставлю улей. Только уже будет не один, а 31. Хрен с ними Так, идем дальше. Так, дрова попили, вы видите. Это оставил бровна, которые будут привозить нам еще дрова. Мы заказали, чтобы сразу сюда на это место положили. Так, ну пойдемте с той стороны, пойдем. По огородам. По поводу еще пчел, пчелы, блин, понравились. Ну, зависть, наверное. Ну, здесь вот по старинке такое набили. А, заметьте уже больше года данному помещению, но пока еще живое. То есть говорили, что пенопласт уже распадется от солнца. Но слава богу нет. Здесь наши короба, вот наших грядок сложил под крышу, пускай стоят. Унитаз тоже цветы здесь вот сделал вот так сейчас нужно повесить ворота на две створки по 70 сантиметров каждый будут чтобы раскрывать и закрывать так, ну, вот он двор сейчас бульбу мы приберем здесь это будем еще в помещении заниматься по куркам еще много вопросов туда еще в четверг должны привезти голубику. Будем садить за домом. Или спереди дома. Это в кочегарку не помещается дрова, поэтому здесь вот слаживаем. Ну и здесь вот так. Так, идем в коллечатники. Кроличатник. ну что, коллечатники по поводу кроликов. Акролы своим чередом идут. Э, идут. Сейчас включу свет. Так. Бульбу, которую мы покупали 10 мешков, уже практически мы съели. Привезли родители свою ну, мелкую, мелкую будем варить Дальше кормиться Буквально метров 100 от моего дома Растет поле Вот таким рапсом Рапс был не посеян Он самосейка По пахоте вырос вот такой вот Замечательный рапс Поэтому мы едем туда на мотоблоке Нарываем прицепчик, чтобы хватало буквально на 2 дня Так, округ у нас вот, вот у этой девочки Покрыта она минчанином Сейчас мы посмотрим, что там. Я, правда, смотрел уже, их было там семь штук, 6. Вот они такие вот, интересно, любопытные. Мальчик тоже черный, между прочим. Мальчик черный, девочка черная. Но, видите, выскочило даже что-то беленькое. Рапс поедают они неплохо. Правда, в клетках становится немножко грязнее, чем было. Но на молочность это очень хорошо влияет, рапс. Поэтому дешевый бесплатный то есть корм. Наша работа это 10 минут работы нарвать корма и привести своим кроликам. Как-то так. Ну, вот такие у нас замечательные кролики. Кролики, кролики. А вот здесь интересный экземпляр, когда папа был серебро, а мама была поместная. И вот видите, вот он. он там. Очень-очень интересно. Это не серебро, это такая вот помесь получилась, ну довольно интересно. А вот здесь серебро, еще пока черное, но скоро станет светлое. Так что, кому интересно кролики, заезжайте, по цене договоримся. Наверное. Не, договоримся. Вот большие к себе тоже. Вот такие лопавухи. Так что сегодня ждем еще один акрол, потому что мы случаем в день желательно 2-3-4 карчики, чтобы было кому что куковать. Поэтому здесь должен быть акрол И вот, и вот, и вот этого хулигана мы сейчас поймали. Вот это мясо. Да. Беги. Все, друзья. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем счастья, здоровья. Семейного благополучия. Мирного неба. над головой. Всем пока, друзья. Миру, мир. мир.